Мы — белорусский пресс-клуб. На жаль, не увесь. Уже два месяца в СИЗО на Володарке сидят наши коллеги. И останутся там еще на два месяца. Минимум. Юлия Слуцкая — основательница пресс-клуба и один из лучших медиа-менеджеров в стране. Наш финансовый директор — Сергей решевский Юрист и преподаватель. Алла Шарко — программный директор, журналист и художница оператор-постановщик и звукорежиссер Петр Слуцкий. Их обвиняют в налоговом преступлении. Режим использует экономическую статью для политического преследования. Я не сустрелюсь за кратами Новый год, так само за кратами сустрену тебя сну.